В штанах сидите, не жарко вам? А ну снимайте скорее, в труханах-то куда поприятнее будет Пусть подышит Слышь, что-то с ней не то, а Закрой свой рот, придурок